Друзья, всем привет! У нас потихонечку начинает опять стартовать парачейны на Кусама. Я решил поучаствовать в первом краудлоне, который меня более-менее заинтересовал. Это проект Integrity. Сейчас немножко расскажу о нем, как принять здесь участие и что мы можем по дороге заработать, проинвестировав и залочить в пользу данного проекта свои Кусама. Кому это интересно, присаживаемся, поехали! А перед тем, как начать, рекомендую, как всегда, подписаться на мой телеграм-канал. Всю информацию я буду давать сначала, конечно же, здесь и даю, где я зарабатываю. И особенности темы поращенного акциона у Полкодота Кусама буду освещать сначала здесь, ну и потом уже транслироваться. Это все будет на YouTube. Поэтому, кому это интересно, подписывайтесь. Буду рад видеть каждого. Итак, друзья, сам проект Integrity, он довольно прост, здесь все понятно, он предназначен, чтобы позволять разработчикам и компаниям обрабатывать конфиденциальные данные без ущерба для потери той же самой конфиденциальности. Я считаю, такие проекты нужны в свете того, вот сейчас недавно новость вышла, по-моему, на CoinMarketCap, было было. Много миллионов адресов, почв, да, клиентов, и это не совсем хорошо. Все мы знаем, что проблема вот этих централизованных служб, сервисов, именно кроется в том, что все ваши данные могут быть слиты. А вот Integrity будет выступать и позволять децентрализованным приложениям и сервисам давать возможность безопасно обрабатывать вот эти все конфиденциальные данные, не раскрывая их в цепочке. И экосистема Integrity во всех сетях Кусама и Polkadot э, будет работать на собственной токене Тир, да, который мы и будем сегодня пробовать получать, залочив свои Кусама. То есть все очень просто. Мы залочим э, количество Кусама, которое хотим в пользу данного проекта, и будем вознаграждены этим токеном Тир. А сейчас мы посмотрим, сколько нам этих токенов дадут в зависимости от того, сколько Кусама мы залочим. Как это будет работать? да? Смотрите, все конфиденциальные данные надежно хранятся и отдельно зашифрованы. И они могут быть обработаны только в изолированной доверенной среде выполнения, которая недоступна никому, даже системному администратору, имеющему физический доступ к устройству, что позволяет нескольким фирмам и потребителям запрашивать или обрабатывать данные заранее согласованными способами, не имея прямого доступа к базовому набору данных. То есть, реально, это стоящая штука, и есть информация, что сам Гейнвуд, основатель Полькадот, про проголосовал и проинвестировал, естественно, в этот проект. То есть, это означает э, то, что такой проект в сети, да. У самой Polkadot ему нужен, что очень даже хорошо. И именно в Polkadot можно обмениться любыми типами данных между любыми типами блокчейнов в сети, что очень круто. И один из ключевых преимуществ Polkadot является именно то, что он обеспечивает численную силу, позволяя многим сетям блокчейнов объединять свои ресурсы безопасности. И для Integrity сеть Polkadot обеспечить именно публичный аудит. Это что касается вводной информации. Давайте посмотрим, что нам предлагает э, сам Integrity. Так, здесь мы видим, какие инвестора. да. Ну, как для меня, здесь, в принципе, супер знакомых нет. Э, но очень классно, что я здесь вижу OKEX Block Dream Vectories. Это, ну, также Hotbit, смотрю, биржа. Я так понимаю, что этот токен, ну, как всегда. Большинство будет сразу залистен на биржу OKEX, что очень хорошо. Там мы сможем продавать свои токены. Итак, смотрите, у них общая эмиссия токенов 10 миллионов, что очень мало, и это хорошо может сказаться на цене. Они выделяют, если мы залачиваем. Один КСМ, они выделяют 10 плюс э, токенов тир. Почему плюс? Потому что сейчас я вам покажу расскажу, как можно заработать вплоть до двадцати процентов от дополнительно этих токенов, если действовать естественно быстро, ну, смотря когда вы смотрите это видео. Они с 10 миллионов на краудлон выделяют 10%, то есть 1 миллион токенов. И с этих 10 токенов, которых, к примеру, мы получим за 1 КСМ, нам будет, э, ну, если вы там 10 КСМ проинвестируете, вам будет, естественно, 100 плюс токенов начислено. И вам будет сразу разморожено в первый месяц, э, там, с одного, если брать КСМ, с 10 токенов, вам один токен разморозит, и вы сможете сразу продать. Последующее будет возвращено уже в течение года. И самое интересное, что в течение года мы назад получим свои КСМ, то есть риска здесь в принципе никакого нет, особенности, если у вас есть Кусама, если вы еще брали специально для парачейного по хорошим ценам. А здесь риск, если вы берете прямо сейчас по текущему курсу Кусама, к примеру, там 370 долларов и что через год там Кусама провалится, но я как бы в это особо не сильно верю, так как уже Залочена Кусама, вот я говорил в предыдущих видео, всегда повторяю, у них всего лишь эмиссия, там около 9 миллионов монет, а залочено уже в эти проекты 27% всей эмиссии, то есть постоянно, чем больше токенов залочится, проекта выходит, тем встает дефицит кусамы и Кусама сама по себе растет, а вот это все будет продолжаться как минимум год. То есть понимаете, да, я думаю это наоборот будет влиять хорошо на рост самой Кусамы. Итак, чтобы здесь поучаствовать и получить свои 25%, если вы смотрите уже после 24-го, там 25-го числа этот ролик, то вы можете получить 5% дополнительно к своим токенам, перейдя по ссылке. Если до 24-го числа, до 20.00 по Гринвичу, вы еще получите дополнительно 20% от этого проекта. То есть, если мы одни из первых реагируем, они дают вот такой бонус своим первым инвесторам. И дополнительно вы еще сможете получить 5%. Это как реферальное вознаграждение. Это нормальная практика. Практически все проекты на краудлоне, аукционе, все в самом начале дают возможность такую win-win, да, всем выгодно. К примеру вы приходите по моей ссылке регистрируйтесь я получаю 5 процентов от того количества сколько вы заложите там кусам и в итоге вы получаете тоже 5 процентов то есть и вы и я получаю по 5 процентов поэтому здесь это классная фишка берите рекомендую пользуйтесь ну и нажимаете участвует сейчас здесь выбираете кошелек если у вас несколько и про то, как установить кошелек, обязательно изучайте видео. Кто еще не знает, я ссылочку оставлю в видеоинструкцию под описанием. Все делайте аккуратно, делайте кошелек. Я там показывал, как это все выглядит. Если вы хотите сгенерировать реферальный код, нажимаете сгенерировать и вводите сюда свой email. Все ввели. На 05-кусама я поучаствую в этом проекте, залочу и нажимаете участвовать. У нас есть транзакция, которая показывает, что с сети Кусама, с вашего кошелька, с такого, да, там проверяете, будет списано 0,5 монет. Здесь нам нужно ввести код от вашего кошелька. Все, нажали там продолжить, транзакция обрабатывается. И видим, что все окей. Мы успешно законтрибутили свои 0,5 Кусама в пользу данного проекта. Сейчас я вам покажу, как проверить, прошло ли у вас действительно транзакция или нет. И что здесь самое интересное, видите, они пишут, что вознаграждение мы, как инвесторы, обязательно получим, то есть э, здесь как работает, вот если вы участвуете в аукционе, э, и аукцион проект не выиграл, он переносит, к примеру, на следующий аукцион, а вам Кусама возвращается к вам на кошелек. Но здесь они гарантируют, типа, что мы, если даже они не выиграют э, в этом аукционе свой слот, да, не займут там место свое. То по вот такому сценарию, там если будет заблокировано 20 тысяч КСМ у них связано, то 20 тысяч тир токенов, да, э, будет распределены на нас всех. И вот второй сценарий, если, к примеру, аукцион они не выиграет и закончится так, что они соберут только там 40 тысяч кусам, к примеру, то 40 тысяч этих токенов, монет будет распределено между теми, кто сюда заносил свои кусами, что очень... Кстати, интересный вариант, такой беспроигрышный. Мне очень тоже это все понравилось. Также заходим в кошелек polkadot.jsorg. Да, ссылочки, естественно, все будет в описании. Заходим сюда в парачейны и нажимаем crowdloan. Когда вся эта история подгрузилась, вы можете видеть, что напротив Integrity Network у вас здесь будет My Contribution. Вот вы открываете и видите, что вы с такого-то кошелька занесли 0.5 Кусама. И вы можете не переживать, что вы что-то сделали не так. То есть это для тех, кто хочет проверить, получилось ли у него законтрибьютировать или нет. Что по моим ожиданиям, естественно, я не могу сказать, насколько быстро мы можем отбить свои вложения, но то, что количество токенов у них мало, и пока мы находимся, в принципе, в бычьем рынке, то есть вероятность, что за... Два там три месяца, может четыре месяца, мы можем вернуть свои, свои деньги в эквиваленте долларах, да. То есть э, я имею в виду то, что мы можем сразу отбить свою кусаму. Ну и плюс целый остальное время получать еще токена этого проекта и плюс через год нам вернется наша кусама. То есть я здесь вижу одни плюсы для тех, кто инвестирует именно в долгую, а не сорвать там по быстрому и понимает, что он делает. Поэтому вы там принимаете решение взвешенно, думайте, мне эта тема нравится, я буду стараться участвовать во многих проектах, особенно еще сейчас парачейный полкодот запустится. Поэтому я для себя принимаю э, такое решение, потому что оно абсолютно для меня беспроигрышное. Я сейчас вообще не смотрю в сторону доллара, я сейчас смотрю именно в количество токенов КСМ. Они мне вернутся, и мне без разницы. Все равно я смотрю на долгосрок эти проекты, как, как Усама и Полкадот, у меня на них большие надежды. Ну и опять же таки, уровень хайпа может позволить любому проекту, как был, к примеру, Moonriver, по-моему, что в первый месяц люди, которые получили токены, напоминаю, они не то что окупили сразу свои кусами, они, по-моему, в три раза окупили с первого месяца, и теперь получают холерные токены, а он стоит бешеных денег. Поэтому здесь и такое может быть. В любом случае, я на такие расклады не рассчитываю, но если такое будет, я буду, конечно, очень доволен. Будете ли вы участвовать в этом проекте или нет, можете написать под видео в комментариях. Будет интересно почитать. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.